Здравствуйте, меня зовут Журавлева Ольга. Я из города Череповец, Вологодской области. Сегодня я стала сертифицированным тренером Высшей школы перманентного макияжа города Ростова и э, открываю филиал этой школы в городе Череповец. Я очень рада, что я познакомилась с этой школой, что я стала ее семьей и хочу донести до вас э, то те знания, которые мне здесь дали. И хочу выразить благодарность всем тренерам, всем, кто находится в этой школе, всех, кто обслуживает, начиная от бухгалтера, заканчивая администраторами этой школы. Мне очень приятно, что меня сюда приняли и подарили мне много эмоций и дали мне огромный багаж знаний. Спасибо.